Право на огонь имеет тот, кто всегда найдет, чем его накормить. Да, да всегда. Но это эффект. это эффект. А кормежка огня это жизненный материал, это то, что отлично от него самого. Все остальное он поест. Что-то он сумеет съесть, что-то окажется ему не по зубам. Но все-таки. Он питается, питается окружающей реальности плотностью, землей он питается. Поэтому сад, воздух его разгоняет. На одном воздухе огонь не загорится. Ему нужны дровишки, питание. Но и без воздуха он жить не может, потому что очень скоро потухнет. Но от этих двух составляющих зависит все, что угодно. Все, что угодно, все, что имеет хоть какое-то отношение к материи, прямое или косвенное. все. Поэтому еще раз говорю: огонь это элемент огня, суть огня, она в большей степени проявлена в этом мире как вправе на власть. То есть сколько ты можешь взять ресурса для того, чтобы этот огонь накормить. Потому что если ресурс закончится, то у тебя, соответственно, нечем будет кормить твой огонь, и ты не сможешь дальше распространять свою власть. Значит, соответственно, в сознании должна отсутствовать выборка, что кормить, что не кормить, что давать огню, что не давать, все давать. Всё давать. А это определенная беспринципность сознания, как эффект. Потому что нет ничего хорошего, нет ничего плохого, есть только пища для огня. Вот верхние уровни власти, на уровне государства, религии, и прочих систем они как раз именно владели, владельцы так сказать, потока огня и владельцы этой, этой составляющей, которые регулируют ее для всех прочих, но сами при этом должны иметь к ней доступ беспрепятственный, а следовательно, иметь в основе эгрегориальной своей системы именно то самое качество беспринципности. Как в церкви все овцы и один пастырь да? нет не овец, все овцы. Все рабы Божьи, нет ни не рабов. То есть все одинаковые. Для чего? Для того, чтобы пища для огня не разбиралась на какие-то другие составляющие. В этом смысл огня. Поэтому, конечно, один раз его ощутил, если тебе нечем его поддерживать, если в сознании много принципов, что. На что можешь проявлять свою власть, на что не можешь проявлять свою власть. Да? И это все находится на уровне ментала, а именно на уровне воздуха, ты не можешь бесконечно давать питание своему огню, и не можешь постоянно поддерживать его должным уровнем воздуха, чтобы он этот огонь раздувал. Потому что слишком много препятствий. Если эти препятствия из сознания убираются, значит огонь становится для тебя более или менее постоянной компонентой. А значит, и твой статус в этом мире уже становится несколько иным.